Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 7 мая 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, посмотрим на индексные показатели, также глянем в фундаментал и сегодня в прицеле моего внимания будет актив Dash. Я обещал рассматривать его отдельно периодически, поскольку он пользуется большой популярностью. Поэтому посмотрим его тоже. Ну и если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, оставляйте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и подпишитесь обязательно на Телеграм-канал Телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube-канала, с правой стороны, есть ссылочка на страничку View. Здесь тоже выходят видео-обзоры по отдельным альткоинам и по главной криптовалюте. Ну а мы с вами давайте начнем. Представляю вам биржу Bunex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 Отличная цифра. На самом деле, я уже неоднократно говорю, что эта цифра всегда говорит о том, что мы будем отскакивать. 10. Экстремальный страх. Просто ужас на рынке. Карта тепловая вся показывает красную зону, хотя это не совсем так. Сегодня мы отскакиваем после падений вчерашнего дня. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас было с ликвидациями за последние 24 часа. Итак, за последние сутки ликвидировано почти 290 тысяч трейдеров на сумму 1,1 миллиард долларов. И потери, конечно же, составляли в основном лонговые позиции. Давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций за последние сутки. У нас сейчас в большей степени доминируют шортовые позиции, но незначительно. Обратите внимание, есть некая, ну, некий паритет между быками и медведями сейчас за последние сутки это можно сказать нейтральная ситуация и есть неопределенность на рынке но она чувствуется на самом деле давайте посмотрим что у нас сейчас сальт сезоном 24 показывает отметочку индикатор посмотрим на доминацию доминация также по-прежнему находится в 41 67 сейчас у нас по-прежнему нисходящий канал он продолжается причем это больше похоже на флаг и обратите внимание, именно перевернутые, и обратите внимание, что у нас вероятность того, что мы пар, пойдем, будем двигаться в нисходящей динамике, все еще сохраняется. Во-первых, нет волны, моментума мы не закончили, и отрисовка она где-то там глубоко вроде есть, но RSI, стахастик, так же как классический RSI, находится в зоне неопределенности. Это на недельном, на глобальном масштабе. Если смотреть дневку, то на дневке мы пытаемся отскочить. RSI-Stochistik внизу классический находится в неопределенности. Волна моментума вот она видна, она находится внутри красного денежного потока. Здесь же находится и VUP. Собственно говоря, отскоки могут быть, поскольку это похоже на отрисовку триггера, поэтому можем чуть, -чуть потолкаться вверх. Но опять-таки, нам это ничего не дает, разве что. Повышение доминации в случае продолжающейся медвежьей тенденции в большей степени отразится на льтах в худшую сторону. Это тоже стоит учитывать в своих трейдах. Сейчас у меня watch list большей частью находится в отскоке, но опять-таки это отскок, это не разворот. И сейчас, наверное, самое важное, обратить внимание, если мы смотрим на основную криптовалюту, давайте сразу к биткоину. но прежде чем начнем, посмотрим индекс доллара. Топчется на месте, по-прежнему пытаясь прорваться в зону 106. Не получается, на отметке 103 находится. Боковое движение, активный зеленый money flow. Волны моментума наверху. Перегрелись, конечно, однозначно. Поэтому коррекционные какие-то движения будут. И я думаю, что мы можем подвигаться вниз, только в случае, если начнет заламываться зеленый денежный поток. Пока этого не происходит. На младших часах, да и на младших часах, что на 8, что на 12 часов и даже, наверное, на 6 часов. Пока намека на слом нет, на 6 часах намекаем, что будем двигаться вниз, но опять-таки в рамках зеленого денежного потока пока я не вижу слома. То есть для того, чтобы сломаться, нам, наверное, нужно упасть ниже 50 экспоненциальной средней скользящей на 6-часовом таймфрейме, это на отметке примерно 102.90. Ну и давайте к основной криптовалюте. И прежде чем мы начнем смотреть биткоин, хочу еще раз напомнить, что сейчас мы в глобальной корреляции идем с фондовым рынком. И конечно закрытие в красной зоне S&P 500, NASDAQ Composite, промышленного Dow Jones а толкнуло биткоин вниз, в зону экстремального страха. С точки зрения криптовалютного рынка, да и в целом подхода к фондовому рынку, экстремальные такие значения, они как раз таки хороши для покупок. В целом вкусные цены уже для ходлеров. И я уверен, что сейчас многие, кто добирались в районе 30, они добрались и сейчас. В целом, если смотреть. А если посмотреть с точки зрения того, что видят аналитики, то был, конечно, очень хороший слив сейчас. Мы об этом сегодня публиковали информацию в Телеграм-канале. Там больше 40 с лишним тысяч биткоинов ушло значит, на обмен в бирже, то есть чистыми. Поэтому, конечно, падение было такое ощутимое. да. Ну и мы неоднократно говорили в последние дни с вами о том, что у нас все-таки рынок в хорошем смысле должен завершиться, конечно же, капитуляцией. Поэтому такой риск сохраняется. Я сегодня полностью переделал значит, всю позицию. По биткоину с точки зрения э, технического анализа полностью переброшена заново э, сетка фибоначчи поскольку и локальная и глобальная ну как минимум локальная ситуация поменялась поэтому у нас сейчас выглядит все вот в таком вот виде да и если посмотреть на биткоин внимательно то для нас сейчас главным наверно уровнем, который нам необходимо преодолеть и закрепиться, выше которого необходимо преодолеть и закрепиться, это, конечно, уровень с половиной. вот сейчас закрепление выше этого уровня будет, скажем так, попыткой вернуться опять в зону где-то туда, в район там 35, хотя бы 35-36, вот сюда. Если же этого не произойдет, то я думаю, что у нас есть все шансы попытаться продавиться еще ниже 30 и все-таки уйти на капитуляцию прорыв 30 29 700 это локальная фиба вот уровень в районе 27 29 500 29 700 значит отсюда мы можем провалиться ниже и уйти на глобальная фиба уже в район 26 с половиной такой риск сохраняется как я и говорил уже давно мне не нравилась неделька активный красный денежный поток арысается тохастик все еще двигается вниз ну и у нас сохраняется тот самый риск о котором мы уже не первый день говорим это отработка медвежьего флага, как фигуры продолжающейся тенденции, да, и отработка этого флага. Она отмечается вот таким вот образом. Мы можем уйти в зону предыдущего all-time high, который как раз-таки находилась на отметке 19 с такой красивой оконцовкой. 666 – это декабрь 2017 года. Поэтому такой риск тоже сохраняется. Маловероятен, но вероятен. Пока фондовые рынки у нас находятся под сильнейшим давлением со стороны регуляторов, я имею в виду Федеральной резервной системы, которая сейчас ужесточает денежную кредитную политику, мы можем продолжать, ну скажем так, медвежье настроение на рынке. И обратите внимание еще на один немаловажный фактор, что нам параллельно с биткоином лучше всегда тоже оценивать и сами индексы, то есть с точки зрения технического анализа. Потому что фундаментал сейчас он понятен, да, что будет происходить дальше. Я имею в виду на фондовом рынке. По биткоину особо никакого нет. Мы можем глянуть на хешрейт, но ничего не изменилось. Он продолжает расти, по крайней мере, что говорит о том, что участники сети все еще достаточно активны. Да? Хешрейт растет, но мы не растем. Есть, и Если посмотреть даже на среднесрочные показатели, мы смотрели на этот индикатор с вами недавно, индикатор активных адресов и настроений. Значит, на Look into Bitcoin можете глянуть. То есть мы были в нижних значениях, мы находимся в перепроданности явной. Но мы можем продолжить вот такую динамику. Мы говорили о том, что провалиться вниз вполне себе вероятность сценарий. Вот мы сейчас туда и провалились. И можем еще глубже провалиться. Потому что нижние значения, например, вот в июле 2021 года было минус 41%. 41 процент а, соответственно в марте двадцатого года коронадамп это было минус 49 почти минус 50 мы сейчас находимся на отметке минус 23 то есть нам есть куда еще двигаться но в любом случае в среднесрочной перспективе должны будем развернуться и, конечно будет хорошее движение наверх опять сюда в зону соответственно перекупленности это тоже стоит учитывать в своих трейдах сейчас очень нестабильный рынок вот такую формацию рисует мне сейчас nasdaq композит это расширяющаяся треугольная формация как правило она сигнализирует о продолжении предыдущей тенденции, которая появилась до ее формирования. Но может выступать и как самостоятельно. Поэтому сейчас трудно предсказать. Я лишь вижу по индикаторам следующий уровень, который нам точно нужно удержать. Это 11. Вот зону 11 тысяч на дневном таймфрейме удерживать нужно обязательно. Потому что если нет, уйдем на 10 точно. Это очень сильно отразится на основной криптовалюте. И также стоит поглядывать в том числе и на S P 500. Мы сейчас не очень хорошо выглядим. Тоже по этому индексу и вполне себе вероятно можем под, потрогать отметку 3.800. Ну а что касается значит, основной криптовалюте, информации по основной криптовалюте, то есть восходящий канал, мы видим его и его отработку. Да. Вот он, мы в нем, в нем работаем сейчас. И ушли вот в такое вот накопление у нижней границы и провалили его вниз причем и восходящий канал провалили вниз локальный канал у нас здесь был тот самый флаг да тоже провалили вниз а рысая находится в перепроданность конечно поэтому отскоки какие-то могут быть вполне себе вероятны вот и на 8 часах намекается у нас индикаторами на то что отскок будет но он может быть незначительный вполне себе четыре с половиной как я уже сказал главная зона куда мы можем потолкаться а можем туда и не дойти оставшись вот на пунктирной нисходящие фиолетовые паутины в районе 32 800 где-то вот здесь в районе 32 700 32 800 что касается поддержки то как я уже сказал локальная 29 700 глобальная 26 с половиной зона объемов нам видна и очень хороший уровень для того чтобы его сломать сейчас это будет где-то примерно в районе 38 839 вид вот, значит показываю чтобы было видно с правой стороны 39 где-то вот с небольшим с копейками здесь скопились объемы очень хорошо это может показать нам еще и боковой объем давайте глянем вот прям боковой объем нам прям отлично показывает ту зону которую необходимо преодолеть вот 38 839 соответственно преодоление этой зоны будет означать попытку прорваться через сетку им классическую и вернуться каким-то более или менее бычь настроением но отметка 10 еще раз повторяю на индикаторе страха всегда означает очень хорошую зону добора и давайте с вами еще также переделаем сейчас те графические паттерны, которые отображены на графике, поскольку они уже изменились. И на самом деле очень просто это сейчас можно сделать, переместив нижнюю трендовую направляющую вот в такую вот историю. Сейчас мы выглядим вот так. Я думаю, что это тоже расширяющаяся треугольная формация. И если говорить о том, что это расширяющаяся треугольная формация, а это очень похоже на то, да, что мы сейчас пытаемся все-таки расшириться, поскольку вверх у нас идет... Скажем по наклонной Восходящей, а низ у нас Немножко сместился за счет того, что мы провалили Перевернутый флаг И сейчас у нас появилась вот такая расширяющаяся формация Можно ее каким-нибудь другим цветом Наверное обозначить, чтобы она более Ярче что-ли была видна Давайте я сейчас сделаю вот так, ее сделаю желтой а локальную поддержку сделал оранжевой. И если у нас отработка будет происходить именно в таком ключе, то как я уже неоднократно, наверное, говорил, расширяющаяся треугольная формация, для тех, кто не знает, это продолжение движения с наибольшей долей вероятности. То есть это фигура продолжения движения. Она также бывает и самостоятельная. То есть она продолжает движение тренда, который появился до ее образования. Но в любом случае у нас восходящая история. И я думаю, что мы будем выглядеть вот так. Конечно, завершив сейчас вот эту медвежью, динамику где это на каком-то этапе капитуляции где это будет и докуда мы опустимся не скажет ни один аналитик и ни один технический анализ но грубо говоря если смотреть на фундаментал то мы можем точно сейчас определить и уже неоднократно это определяли что мы находимся либо уже в зоне хороший покупок либо почти дошли до этой зоны и в целом можно считать что уже где-то не за горами та самая капитуляция но ну, а индикатор нам сейчас кто не знает еще раз покажу этот индикатор тренд индикатор av 22 вот он внизу отображен на графике он показывает как раз таки моменты разворота с одной или с другой стороны а, имеется ввиду в одну или в другую сторону тренда и его силу и пока я, тренд красный это означает медвежья динамика и здесь внизу расширяющаяся вот такая вот формация красная да с зелеными кривыми по бокам она означает то что мы продолжаем нисходящую динамику и эта нисходящая динамика Пока еще не завершена, а только в расширяющейся вот такой вот фигуре сейчас строится. Поэтому как вот здесь фигура должна начать сужаться. И возможно только после ее сужения появляется крестик, который ознаменует о смене тенденции на дневном таймфрейме. Ну и давайте посмотрим дальше, что у нас с ним. Было три варианта развития событий, могли оттолкнуться от верхней границы, когда рассматривали его в начале апреля. Не отработал сценарий с чуть большей долей вероятности предполагалось от средней границы накопления вот здесь. Отскочили, но незначительно. Индикаторы нам никогда не покажут силу отскока. Нам покажут лишь вариант развития событий от тех уровней, которые мы видим. Ну и тоже вариант был отскока соответственно от нижней границы треугольной формации, расширяющейся треугольной формации. Тоже отработал, но как бы сила этого отскока была незначительно всего лишь там -то порядка 10-12%. Незначительный отскок и естественно под общую динамику рынку провалились. Провалили и э, историю всю, с которую отыграли с падающим клином, прорвали его. И сейчас фактически тестируем, если продолжить, вот, грубо говоря, клин вот так, то мы сейчас пытаемся его протестировать вот в этой вот зоне. Свернуться вот сюда и попытаться протестировать. Такое развитие события может быть, но я бы сейчас на самом деле перерисовал всю эту историю, потому что и расширяющуюся треугольную формацию мы отработали как по учебнику. Да? То есть продолжение, продолжение движений ушли вниз. Да? Ничего нас не удержало, рынок нас не держит. Какой бы ни был классный фундаментал, какой бы ни был у, этой, у этого альта, скажем так, с точки зрения его фаундеров и различных институционалов, внимания к этому альткоину, неважно, рынок его повалит вниз, если мы валимся. Поскольку неоднократно, я думаю, что все это знают, рынок существует для биткоина вместе с биткоином и, собственно говоря, без него он не существует. Поэтому давайте сейчас все эти истории, которые у нас отработали незначительно, я сказал бы так, да, то есть какие-то трейды можно было бы отыграть, поскольку вот здесь зеленым я отмечал хорошую зону поддержки. Мы сейчас перерисуем полностью всю историю, посмотрим, как он может у нас выглядеть сейчас. Вот для нас будет следующая ключевая зона. Следующая ключевая зона, и дайте я еще сейчас посмотрю, если брать локально, что у нас здесь с объемами. Нет, основные вот здесь, основные вот в этой зоне находятся объемы, это 107. Это где-то 107. Ну давайте сейчас другой набор индикаторов, чтобы было легче видеть происходящее события. Да, у нас будет уровень 108, у нас будет уровень 108 вот здесь. У нас будет сейчас сопротивлением большим, очень хорошим, уровень 85,5. Вот здесь. И, соответственно, сейчас у нас держит, будет держать, будет глобальная FIBA. Сейчас посмотрю на предыдущем графике. Да, 85 у нас очень хорошее сопротивление. Вот провал его э, был очень важен, потому что сопротивление было действительно хорошим. Сейчас глобальная FIBA будет держать. Если глобальная FIBA проваливает, следующей отметкой будет 52,53. Э, 52, так, если быть точно. 52 53. Соответственно, если его провалим, то уйдем на пунктирную зеленую нисходящую паутину. Но сейчас на дневном таймфрейме у нас, обратите внимание, есть классическая дивергенция. Вот она. И она еще не отработала. То есть она была и не отработала. Соответственно, ждем сейчас отработки, посмотрим, как будет двигаться рынок. По такого рода альтам, конечно, многие, я знаю, инфлюенсеры рекомендуют там накапливание, какой то безумный ходу. Я отношусь к тем, кто не ходит ходлит Альты вообще в принципе и торгуют ими только локально. Собственно говоря, поэтому ничего не могу сказать для ходлеров, тех, кто верит в эту платформу. Конечно, здесь совсем другой подход к трейдингу, да, здесь более позиционные стратегии, когда вы верите в то, что этот актив может, ну, принести какой-то какой-то позитив. Но ну, почти что канал, я бы так сказал. Почти что даже даже, наверное, все-таки не треугольная формация, это больше канал. Мне больше нравится, когда он выглядит как канал. Вот это такой большой канал. И мы в этом канале, собственно говоря, двигаемся. Как-то вот так вот. И пока мы двигаемся в нисходящей динамике. Хотя у нас перепроданность находится RSI, сигнализирует обычных настроениях. Классические стахастические перепроданности находятся. Но пока нет подтверждения на волнах моментума. Если посмотрим недельку, тоже не завершили движение RSI. Но уже где-то недалеко с точки зрения того, что можем отрисовать триггер и попытаться развернуться. Все будет зависеть от money flow. Ну, а силу движения, отскока и так далее, вниз или вверх, еще раз повторяюсь, угадать мы не можем. Поэтому, если я рисую какую-то вот такую историю, то это просто понимание вероятности движения в одну или в другую сторону. Это не значит, что мы вот, вот так вот улетим вот сюда и потрогаем 256. Надеюсь, что это понятно. Вот, Ну, более опытным, по крайней мере, трейдерам. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, какие бальты хотели, чтобы еще мы посмотрели в моменте, что происходит с рынком. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч.